твою мать. ⁇ п твою мать! Андон, блядь. Не хлин, на себе! <говорит> Тихо! Ёб, <говорит> <говорит> <говорит> <О, говорит> мою мать! Бай, <говорит> <говорит> <говорит> да, а я буду делать, блядь? у обоих ближневосточных коллег. немного излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК Дэй. это омлет Ну и не бывает и Зашибись Ух, ничего себе Я их саданул И решился соскочить Разрел Нет, убежать решил Сотворил аварию И убежать Да за него встал почти вот какие-то ой, ладно, ты что ли? <связать> Папу <въехали> нам, <связать> твою мать, пиздец, блять. магазин смог магазина, tunesел. Буд Weihnachts Вот да нахуй её пиздец. Ёб твою мать. Ебать колотить, сука. Почему пять? Домушки Люда и дедушки Валеры. Опа, опа. Опаньки, вот это да. Видел авария такая? <реклама> Блядь. Блядь. <реклама> Привет, ты едешь или чё? <Слышко> Я тебе перезвоню Ебать Чё ты правда сегодня мне поставил? Ой-ой-ой, да. быстро мази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 What? <laughs>